Канал Футбол Весь Тут подготовил для вас новый выпуск, в котором собрал самые качественные футбольные челленджи. Ссылка на плейлист со всеми видео в конце ролика. Захватывающего вам просмотра!